Добрый день, дорогие друзья и гости нашего YouTube-канала. Сегодня с вами компания Арбат и я ее представитель Анастасия. Сегодня я буду презентовать вам новый комплекс, который находится на стадии строительства. Завершается строительство уже через 9 месяцев, но застройщик а, дает специально для нашей компании рассрочку на целых 15 месяцев. Первоначальный взнос 30%. В комплексе будет вся необходимая для вас инфраструктура. Большой плавательный бассейн, зоны отдыха, зона барбекю, детская площадка игровая и также внутренняя инфраструктура, целых два хамама и две сауны. Ну что, в комплексе будут представлены такие квартиры, как один плюс 1 и 2 плюс 1. Квартиры есть как на южную сторону, так и на северную. Пока еще есть квартиры в наличии, прайс обязательно по запросу либо в комментариях, либо по номеру телефона, указанному на экране. И, конечно же, не забудьте на на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. А я хочу немножечко рассказать, где же находится этот замечательный комплекс. Мы находимся в районе Томюк. Это один а, из лучших районов для отдыха, для проведения пляжного отдыха. Здесь отличные пляжи, хорошая набережная и здесь каждый вечер на набережной проходит базар, куда мы сейчас с вами и отправимся. Я вас немножечко познакомлю а, с пляжем, покажу вам а, какой же здесь вход в море и конечно же познакомлю вас с набережной поехали Посмотрите, в каком чудесном месте мы находимся. Мы как раз подъехали к пляжу. Пляж у нас оборудован лежаками, зонтиками, удобный мягкий вход в воду, пологий. И смотрите, сколько здесь зелени. Обратите внимание, здесь очень много различных деревьев, растут пальмы, какие-то красивые цветы. Набережная вся полностью оборудована для ваших прогулок. Можно кататься на велосипеде или на роликах, или просто вечером прогуливаться. Также здесь очень большое количество различ различных ресторанов, кофейн, пекарн, там, где вы всегда можете либо поужинать, позавтракать или пообедать. Дорогие друзья, если вас заинтересовал данный объект или у вас остались вопросы по поводу самого района Томюк, пожалуйста, напишите ваши вопросы в комментарии или позвоните нам по номеру телефона, указанному на экране. Ну что же, а хочу сказать, что стоимость квартир в новом комплексе у нас начинается от 27 тысяч евро и действует рассрочка на целых 15 месяцев. С вами была компания Arbat Homes и я ее представитель Анастасия, а это... Солнечный мерсин. Пока-пока.